Всем привет! С вами снова Катя Карандаш. И сегодня мы будем делать обзор на мой любимый альбом на мой любимый альбом фантазии. Здесь хранится вся моя фантазия. Ну не вся, одна остается в голове. Вот здесь я приношу, Здесь я мастерю разные способы там Ну смешные Которые у меня в голове И давайте начнем Поехали Первой страницы я начала их Ну, не мастерить, а рисовать Вот это вот я рисовала подснежники Я рисовала Вот я рисовала Макдональдс Ну, шарик Макдональдс А вот эту, следующую страницу Я уже начала с фантазией. Это я посмотрела, вообще посмотрела в интернете. Вот. Вы думаете, что это такое, да? Скажите, здесь написано волосы. Это когда я была маленькая, еще 6 лет было где-то. Я хотела сделать очень красивые волосы, которые висят, а здесь резюмечки. Но у меня так и не получилось. Клей слишком застыл, одни волосы отвалились, и я их вообще обрезала. Но это ничего, еще очень много страниц впереди. Давайте со следующей страницей. Вот следующая страница. Здесь я... Здесь я... Вот я здесь рисовала всю семью. Вот это все знаки... Знаки... Ну... Знаки... Знаки вопроса. И здесь мы под ними будем читать. Значит, здесь я же писал, вы, наверное, не видите, да? Здесь написано «Мама». Или «То мама». она слишком далеко от платье. Папа. Катя. А я, то есть. И моя сестра Вера. Знаете, да, а здесь сейчас... Здесь такие розовые, желтые, красные, зеленые А почему, кстати, не знаки Знаки просто так, цветами такими? Потому что мама любит желтый, папа зеленый, Я красный, моя сестра розовый. И здесь розовый, желтый, красный, зеленый Розовый, желтый, красный, зеленый Зеленый, красный И здесь мы, мы не знаем что-то такое А тут бац, и сердечко выскакивает Из-за этими Сделать. Извините, я не его просто. я его еще заклею. Следующая страница. Это у нас вот что. Это на память. Папа, мама, папа, мама, Галя, Галя, Вера, Катя. Вера на украинском. Вера. Валя, Валя, Галя, Галя. Вира, мама, папа, Катя, валя. А Галя у меня не вместе. Но она зато она по краям. Следующая страница. Вот здесь вот мы видим такой закат. да? А здесь вода. А тут из воды выскакивает рыбка. Буй-буй-буй. И опять туда. Теперь мой любимый это театр. Смотрите. Тут значит такая сцена, да? Ой, стоп. Дайте завысунуть сейчас, потому что это безобразие. Понял, не уже, да? Если оно запуталось, как так, знаете. Так всегда бывает со мной. Опа, опа, опа. Потом не Я себя распутаю. Ну, здесь распутывается сложно. о о все да. раз, Два. Ну-ка, еще подождите, пожалуйста. Так, еще мяч Ой, опять. А что это такое? О, все, распутала. Да. Лишни. Все, здесь я распутала. Э -э -э -э -э так, смотрите. Я желтым, наверное, нарисовала, вы, наверное, опять не видите. Наверное, опять не видите. Скак, скак, скак, скак. Проходит за тебя, да? Говорит. Хочу мячик. В норку свою. И ищет мячик, мячик, мячик, мячик, а тут мячик хорошо подойдет кто-то. И он играет так, так, так, так. А к нему приходит ничего друзья. Лай, гла, ладно. Наелся, да как? Давай играть мячик. Скак, скак, скак, скак, скак, скак. Ну да, это я тоже сама придумала. Давайте дальше. Смотрите. Здесь такой длинный у рта язык, да? А тут выскакивает рябка. будь буй, буй, буй. язык ее хватает. И сразу в рот. Не, не, Тело. Мне это очень смешно. О, а здесь очень классная игра. Смотрите. Здесь открываем. Здесь сердечко, да? Вы сразу подумали, что оно следующее здесь. Но нет. Закрываем, неправильно Здесь цветочек, думаем, что здесь Правильно, и остается Здесь травка И думаем, что здесь травка Травка, травка эм, Сердечко И сердечко, как мы знаем Это все открыто Это и это Все, игра пройдем. Ну, вы поняли, да? Давайте сейчас дальше пойдем Подождите О, все, идем Пещера ужаса и смеха. Это я уже сделала в, почте, в школе из скотча. Смотрите, вот здесь такая пещера ужаса и смеха. да? И Сейчас я здесь буду вытаскивать разных персонажей. Ууу, там страхи, ужасы. Буду подглядывать чуть-чуть, чтобы видеть, кто это. И вы доставать. И сейчас пещера ужаса и смеха в аттракцион. И сейчас... Выходит мистер... А кто это? Спросите его, да? Это такой чудик. И за кулисами. А теперь... быстрый Выпрыгивает... Мистер Пау! Вот паучок, паучок зеленым языком наелся конфет. Так, следующий это вылетает привидение. Поняли, да? Еще два человека. Так, И поняла. куда они делятся. убежали наверное других боялись. слушайте ребята там были еще летучая мышка веселая и и летающая голова посвястирую что я не могу сейчас их найти потому что проходит просмотр а время еще идет ну да я, я потом в следующий раз вам еще раз сделаю хорошо Когда следующее видео ну все вот все больше никого, да? никого больше сейчас, подожди ага, вот и переверну опять у меня здесь... была прицепенная голова смотрите, он говорит еще километр еще километр а тут голова отвалилась только голова что-то у меня реально отвалилась она была должна вот здесь вот приклеенная да, но она оторвалась ну, а я ее сейчас вот так ставлю. Ну ладно. Сейчас подождите. Сейчас стану. Ну все, ладно. Следующее. Это вот здесь написано. Я люблю тебя. Это мне очень нравится. И следующее самое главное. Это волосы. Помните эти волосы? Самое первое. Сейчас вам покажу. Вот вот эти вот волосы. Вы помните точно? Это для режима. А я сделала новые, гораздо красивее и прицепила их. Считай, чтобы они не помнятся. Вот и такие у меня получились волосики. Да. Эта девочка такая. Она закрывает глаза. Ну, я еще резиночки вот делать тоже ну а здесь следующие у нас такие вот качели смысле а, кач кач кач кач и кач кач кач кач кач кач Ну понятно. А следующее у меня здесь кач кач кач кач кролик здесь необычный он волшебный он очень любит сладости вот, слава у него сладость смотрите, сейчас я все покажу есть у него четвертый ну, постой, подождите там есть еще четвертая шоколадка только она где-то смотрите, вот где он... шоколадки вот Калатки вот все, раз, два, три, только, а четвертая куда-то елась, есть чупики, единцы то есть, ну, вообще чупики, вот у него, сейчас, я сейчас встану, покажу, вот, ой, как видно, мой этот, вот у него есть чупики вкусные, А еще у него есть две вкусных леденца. Леденец такой и не такой. Но самое главное, это четыре вкусных сладких ваты. Все любят сладкую вату? Угощайся! Налетай! Так, да. М -м -м. Сейчас я все себе замест... А кстати, зачем этот? Как вы думаете, турник? Он так целирует свои ушки. Это его постелька. Вот сам зайчик. А, а вот это вот, я как сказала, его постелька. Давайте бочку сладости. Так. Еще одна какая-то. Вот а кстати, если вам... Сейчас подожди, подожди, концы, и вот еще, я еще один придумала. И еще один листок, потому что тот был ужасный. Смотрите, здесь у нас есть... Я совочка туда положил, потому что он набирает, вы знаете. Вот совочек. Вот веник. Вот это вот веник. А бусы это я сейчас достану. Здесь у нас присутствует... Мусор. Тут лажен разные стучки. Ну, короче, все, все связано с мусором. ничего да? Вот это все я сейчас по комнате раскидаю, раскидаю, да? А тут приходит Веня и Сау. Вот это папа, а это мама, а здесь. Они играют. Да? А мама их подметает. А потом выбрасываю детей, да? да? Я тоже кстати, не думала, что не додумалась. А вот и наш мусор, и мы его выбрасываем в наш мусорный. Вот и все. Дети на своем месте, сорвудами, а видимо на своем месте. А, кстати, у меня еще один есть. Вот. если О, здесь еще должен сделать. Здесь вот. Вот так зажала, да? И, и вот, вот здесь сделал уже, да? И сейчас здесь покажу что. Здесь. Значит, строили здесь вдруг магазин фахтувальня. Знаете, что такое, да? Котовали детскими саблинами, да? И тут... Почти все перепутали. И тут ребенок должен ведь мобоч. Что-то надо и правильно сделать. Слоувываем. И еще раз слоувываем. А вот ты. И... Все правильно. Фэхтувай. Букву Э Ну а на сегодня наш альбом закончен. Всем пока-пока. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Меня зовут Катя и с вами была Катя Карандаш. Пока!